Здравствуйте, меня зовут Владимир Исайф и вы на канале Помощь с компьютером. В этом видеоуроке я наглядно вам покажу, как настроить автосохранение любой версии Microsoft Excel и на своем примере покажу, что все работает. Буду я показывать все на примере Microsoft Excel 2013 Professional. Открываем любой файлик Excel и открою пустой. Нам требуется открыть параметры Excel. Для этого нажимаем файл, параметры. Открыли. Теперь... Появилось окно параметра Excel. Нам требуется открыть вкладку сохранения. Как раз в данной вкладки и будут все настройки для нашего автосохранения. Нас будет интересовать первый блок и первые четыре пункта. Это сохранить файл в следующем формате, автосохранение каждые N минут, сохранить последнюю в сохраненном версии при закрытии без сохранения и каталог данных для автовосстановления. Давайте пройдемся. Первый пункт. То есть нам предлагают выбрать нужный формат, в котором будут сохраняться файлы при автосохранении. Предлагаю ставить по умолчанию XLX, стандартный. Дальше ставим галочку автосохранения каждые N минут и выставляем интервал от 1 минуты до 120 минут. Подсказка у нас появляется, если вас интересует. Я выставлю единичку, чтобы показать наглядно, что автосохранение работает. Дальше обязательно ставим галочку «Сохранить последнюю сохраненной версию при закрытии без сохранения». Следующий. Пункт. каталог данных для автовосстановления я рекомендую оставить данный каталог по умолчанию в этот каталог будут сохраняться наши файлы автосохранения по умолчанию каталог appdata скрытый чтобы его открыть надо либо прописать appdata вот открыли либо Выставить на вкладке вид галочку скрытые элементы. То есть мы убрали, у нас AppData исчезла. Нажимаем галочку, у нас AppData появилась. И идем по полю Team Roaming, Microsoft и Excel. Все, вот этот путь. Может спокойно его вытащить э, на рабочий стол. Вот он. Для удобства далее допустим мы настроили сохранили файл по умолчанию сохраняться не будет если он не осознан ни разу то есть нам требуется его сохранить давайте его сохраним на рабочий стол пустым рабочий стол сохранили он должен был у нас появиться вот он, он появился это его кэш занесем какие-то названия ну просто но не сохраняем еще раз проверим что у нас все манипуляции выполнены то есть все стоят галочки окей после манипуляции чтобы сработать сохранение не надо работать с данным файлом то есть как у вас происходит прекращение работы после этого идет интервал уже а, для сохранения то есть я его сверну открываю время и давайте так, откроем файлик, куда у нас будет сохраняться сохранение. И дожидаемся истечения интервала одной минуты. Вот, как вы видите, файлик появился. И вот эта книжка наша. Закрываем данный файл. То есть мы никакие манипуляции не сохраним. Наглядно покажу вам. Книга у нас сейчас переоткрываем. И она, видите, полностью пустая. Теперь мы зашли по данному пути. Давайте я так. Снова. Открыли наш книгу 1. А папка создается сразу к названием файлика. То есть она книга, и там уже цифры. Много-много цифрок. Открыли. Здесь нам открываем любой. Это ярлык на этот файлик. Открыли. Как вы видите, все наши изменения, которые мы вносили, они сохранились. И нам предлагают, что, что сохранен файл и предлагать восстановить. Если мы нажмем «Восстановить», у нас наш файл основной перезапишется, а вот отсюда файл исчезнет. Давайте наглядно убедимся. Последняя сохраненная версия будет заменена на выбранной версии. Ок. Перезаписался. Здесь файл сейчас существует. Допустим, мы закрываем. Смотрите, здесь исчезло все, потому что мы его восстановили из кэша, а Excel он удалился автоматически, чтобы не занимать место. Открываем наш файлик и видим, что наши изменения восстановились. Вот так легко можно настроить автосохранение. На этом видеоурок хочу закончить. Если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте в комментариях к видео. А так приглашаю вас на сайт isa.v.ru и на мой инстаграм-канал. Всем спасибо и до скорой встречи.